Здравствуйте! Продолжаем рассматривать задачу К7, часть 3. Давайте начнем разбираться с тем, что у нас дано в задаче, и что нам нужно найти, и как мы это будем решать. Ну, В принципе, то есть общий алгоритм. Надеюсь, он вам уже известен из моих предыдущих задач. Нам надо определиться с тремя пунктами. Где мы стоим, что, есть, что нам дано, куда мы идем, то есть что нам надо найти, и как мы пройдем этот путь от найти. Ну, в принципе, как мы пройдем, мы уже поняли. Мы будем использовать теорему сложного движения. Осталось определиться с тем, что же нам дано. Ну, вот данные задачи, вы можете их прочитать. Мы их уже рассматривали в первой части. Вот они уже конкретно, значит, движения... Относительное движение точки МА. Ну давайте с чертежа, конечно, начнем. Вот чертеж. Чертеж. Давайте мы его здесь зарисуем. Итак, вот наша, ну, грубо говоря, вот наша неподвижная система отчетов. X, Y, z. Ну, по идее нам третья это не очень нужна. Ось. Я даже не знаю там у нас какие употребляются обозначения но ну, представим что вот так вот. опять таки это у нас будет x y и z по оси z у нас прикреплена ось вращения нашего треугольника стержневого вот этот треугольник фактически этот треугольник представляет из себя вот подвижную систему координат то есть вот это его ось допустим давайте направим ось там x вот это там ось его z и вот на нас соответственно будет смотреть ось x это y то есть ну вот как то так то есть, ну чтобы обозначать, а, не так, давайте, например, это штрихами обозначим x штрих, y z штрих. То есть это у нас подвижная система. Вот эта система вращается вокруг вот этой оси z, потому что вот этот треугольник весь вращается. Соответственно, относительно вот этой неподвижной системы координат. Вот наша точка M. Она движется по этой штанге, по этому звену. Как тут обозначены у нас точки О, Д и М. Это начало, общее начало системы обеих систем О. Точка Д, это точка М, это у нас гипотенуза ОА. Итак, как движется точка М? Точка М движется вдоль этой штанги, то есть она всегда движется по оси, это скорость точки М она всегда движется в своем относительном движении. То есть, вот в этой системе координат, связанной с этим она движется всегда вдоль оси Y'. То есть, вот наша задачка э, в ее, ну, так сказать, общем виде. Ну, понятно, что гораздо удобнее будет здесь нам не рисовать, поскольку нам нужно для какого-то конкретного момента времени обозначить... Э, определить величины, то нам можно будет не рисовать, ну, например, ось Z' поскольку тело будет двигаться все время вокруг оси Y'. Ось X' нам тоже не нужна. Ось X нам не нужна. То есть нам нужно сочетать задачу к плоскому варианту. Что и делается, если вы посмотрите на рисунок. Ну, это рисунок. ну вот, собственно говоря, плоский вариант чертежа. Хотя, действительно, вот будут же величины, которые будут направлены как-то иначе. Вот, кстати говоря, система YZ, то есть совпадает вот ось X, то есть то же самое. Видите, что мы изобразили. Ну, возможно, мы сейчас не попали... Ну, наверное, мы... по традиции, скорее всего, это будет действительно неподвижная система координат. Просто она перенесена в точку M. Но сейчас мы посмотрим, как проходило решение. Сначала давайте разберемся с данными. Итак, что же нам дано? Нам дано. Ну, значит, чертеж мы разобрались. Закон относительного перемещения SR. Он у нас равен 16. То есть, длина отрезка ОМ изменяется по закону 16. Минус 8 косинус... 3π умножить на t в сантиметрах. Далее нам дано вот эта функция φe. То есть, по какому закону меняется угол поворота чего вот эта подвижная система относительно неподвижной вокруг оси z. То есть, строго говоря, здесь вокруг оси z бы надо было указать. Но это, в общем-то, единственное. 0,9t квадрат минус 9t Т в кубе в, ради, в радианах. И нам надо определить в момент Т1, равное 2 девятых секунды. Нам надо что определить? Повторяю, нам дано вот эти две функции. Одно значение и чертеж. И нам нужно найти... Ну, тут достаточно просто. Нам нужно найти абсолютную скорость. То есть, абсолютно... Извиняюсь, лучше, конечно, в нужном порядке. Сначала ищется скорость абсолютной точки М. И потом ищется что? Ускорение абсолютной точки М. Все это для моментов каких? Для моментов t 1 То есть для конкретного момента времени, а не функцию изменения этих величин Для точки М повторяю. Давайте внимательно рассмотрим... Просто, чтобы приобрести опыт на то, что нам дано здесь. Здесь нам дано следующее. SR. SR, как у нас оно связано с нашим понятием радиус вектора. Я здесь вот вводил понятие радиус вектора. Ну, надеюсь, если вы посмотрите нужные учебники по теоретической механике, вы можете посмотреть... И вспомнить о том, что движение можно записывать различным способом. То есть движение, можно задавать, движение точки можно задавать различным способом. Вот мы выбираем, но всегда мы должны задать, что систему отчета. То есть тело отчета, систему координат и часы связанные с этим телом отчета. Вот мы выбрали эту систему отчета. Вот тело движется по какой-то траектории. Первый способ задать, значит, это что... Координат э, векторный. То есть мы задаем, что в системе отсчета мы задаем радиус вектор точки М И отслеживаем движение, изучая, как меняется вот эта геометрическая фигура со временем. Это уравнение движения. Значит, продифференцируем будет уравнение скорости и так далее, и так далее. В каком виде? В векторном виде. Уравнение ускорения точки и так далее, и так далее. И так далее. Второй вид, координатный, то есть, что мы опять задаем? Систему отчета, но теперь мы задаем не вот этот закон, то есть, как вот эта геометрическая фигура меняется, а мы задаем, что законы изменения, что вот этих трех чисел. Эти три числа вместе, они называются чем? Координатами точки М. Вот мы фактически отслеживаем, значит, что? Вот такой вектор столбец или вектор строку трехчисленных функций вместо одной векторной функции. То есть мы следим за тремя числами, а не за одной геометрической фигурой. Соответственно, если мы будем их дифференцировать, мы получим значит, проекцию точки M на ось x, на ось y и на ось z как функция от времени. И точно так же проекции ускорения. То есть три числа АХ, АУ, АЗ, которые будут проекциями ускорения на соответственную ось координатную можно использовать различные другие системы координат. В частности, это могут быть… Нет, я изобразил как бы в Декартовой, ортогональной. Но это могут быть Декартовые косоугольные системы координат. Это могут быть, значит, что полярная система координат используется. Полярная система координат используется. Сферическая система координат используется. И так далее. Цилиндрическая. Соответственно, вот эти наборы чисел будут, соответственно, и другими. То есть третий, четвертый вариант зависит от того, как мы что. Мы выбираем систему отчета, только в ней системы координат мы меняем. Например, для полярной вместо x и y мы бы отслеживали что? Мы бы отслеживали радиус и что? И угол φ. Соответственно, мы бы отслеживали что? Радиус точки m, вот эти два числа, и угол φ точки m. И так далее. Но здесь в задаче употребляется еще один способ описания: так называемый естественный способ задания движения. Это естественный способ задания движения. тоже происходит здесь. Здесь мы, в общем случае, когда задаем движение в какой-то системе отчета координат, мы используем вспомогательную систему. То есть мы знаем траекторию движения тела в какой-то системе координат. В общем-то, сама система в данном случае вот эта нам и не нужна. Нам нужна траектория движения тела. Так вот, вдоль этой траектории мы задаем так называемый естественный трехгранник. Тау, Н, Б. То есть, одна ось касательная, одна нормальная и одна бинормальная. Три ортогональных оси. Фактически, мы раскладываем наше движение, вот как здесь мы раскладываем на оси Декартовой ортогональной, здесь на оси полярной и так далее. Мы раскладываем наше движение на... Вот эти три оси. Только в чем здесь плюс? Дело в том, что радиус-вектор движения в этом случае, он всегда совпадает с чем выбирают да, забыл сказать, выбирают какое-то начальное положение над траектории. Фактически у нас происходит вот это отслеживание движения по пройденному пути. То есть, одним из базовых характеристик является пройденный точкой М путь. И, соответственно, скорость опять-таки будет равна просто производной от этого пути. То есть, ds по dt. Вот этот естественный способ задания движения, связанный с трехгранником Дарбу или естественным трехгранником, можете посмотреть, повторяю в учебнике, их естественный трех, трехгранник. И используется здесь то есть в нашей задаче, давайте мы выйдем к ней, когда нам задается вот это уравнение движения, нам задается уравнение движения в естественной системе координат. То есть нам задан нам естественный трехдранник, в данном, случае, в данном случае только одна ось Y интересует нас. Ну и что все представляет движение по этой оси y Оно представляет следующее в начальный момент когда t равно нулю косинус 0 равен единице 16 минус 8 то есть находится на расстоянии что 8 сантиметров от точки о и вокруг этой точки значит, косинус пробегает какие значения от минус 1 до 1 да то есть при когда косинус равен 0, значит, будет 16 минус 8, 8 сантиметров. Когда косинус равен 0, то есть 16 сантиметров. Когда косинус равен 1, будет 16 минус 8, 8 сантиметров. И когда минус 1, 16 плюс 8, 24 сантиметра. То есть, вокруг точки какой 16, 16 сантиметров до точки 8 сантиметров и до точки 24 сантиметра происходит вот такое, что колебательное движение. Потому что косинус функция периодическая, то есть периодические движения повторяются. Значит, от точки 8 сантиметров до точки 24 см вокруг точки 16 сантиметров происходит вот такое движение периодическое по этой штанге. Что здесь происходит у нас? Здесь мы видим явно, что, то есть, относительное движение мы разобрались. Это движение, ну, прямолинейное движение вдоль вот этой штанги, колебательное, то есть, периодическое. Что же здесь происходит? Здесь мы видим, что угловое ускорение, угол, угол поворота меняется, что? в третьей степени, от чего зависит, от третьей степени t. При этом вот это слагаемое, о чем говорит и это? О том, что вполне возможно, что первый момент времени у нас, что угол поворота увеличивается, пока вот это слагаемое больше, чем это. Но когда достигнет какого-то значения времени t, это слагаемое, оно все-таки квадрат, а это третья степень времени, это слагаемое начнет уступать ему, и угол поворота, что начнет уменьшаться. До нуля и потом вернется то есть, к, к начальному положению в плане оборотов. И начнет вращаться уже в обратном направлении. Ну Вот так примерно мы можем рассмотреть вот это движение качественно. А сейчас мы перейдем к его количественному решению. К определению вот этих характеристик момент Т1.